работе в облаке с программой 1С-бухгалтерия. Облако – это такая форма работы с программой, когда вам не нужно покупать коробку с программой и устанавливать ее на свой или рабочий компьютер. Смысл работы в облаке заключается в том, что вы арендуете программу. Всегда это будет профессиональная версия, которая у которой есть все функции и все возможности, у вас будет договор аренды и вы платите ежемесячные арендные платежи или же платите поквартально, или же платите раз в год, как вам удобней Можно платить ежемесячно, то есть вперед платить нет никакой необходимости. Выбираете компанию, с которой вы будете заключать договор и вам дают ссылочки, и дают логин и пароль. Сейчас я вам хочу показать несколько вот таких ссылочек. Вот первая ссылочка у меня на, на рабочем столе. По ней нужно нажать и здесь выбрать удаленный рабочий стол. Работа в облаке предполагает наличие интернета. То есть интернет должен присутствовать обязательно. Но вы можете работать совершенно с любого компьютера или с планшета. То есть, как вы поняли, что на вашем компьютере, с которого вы подключаетесь, программа не установлена. И устанавливать ее не нужно. Все это находится на сервере компании, с которой вы заключили договор. По вашему желанию, вам могут поставить старую редакцию программы 8.2. Если те, кто привык работать в 8.2 не хотят им лениво переучиваться на 8.3, ну или есть какие-то другие причины, по которым нельзя перейти на 8.3, такие причины тоже бывают, то вы просите, чтобы вам поставили в облаке редакцию 8.2. Вот у нас здесь и 8.2 стоит, и 8.3. Я открываю, щелкаю по ярлычку, как это обычно происходит. И вот здесь видим, здесь есть несколько информационных баз, вы открываете вашу базу, с которой вы работаете, и работаете. Заводить несколько информационных баз есть смысл тогда, когда это совершенно разные организации, разные независимые друг с другом юридические лица. Например, когда вы ведете, если это какая-то, компания по бухгалтерскому сопровождению или частный бухгалтер, у которого много юридических лиц на сопровождении, и это совершенно разные работодатели, тогда вы заводите все вот эти юрлица. Если есть взаимозависимые юридические лица, лучше это вести в одной информационной базе. Сейчас я зайду в другое облако и покажу. Значит, это вот первая ссылочка. Это от одной компании. Дальше, вот рядом находится вторая ссылочка, видите, она несколько иначе выглядит от другой компании. Компаний очень много, пока вот ссылочка открывается, буду рассказывать. Компаний очень много, которые занимаются предоставлением таких услуг на рынке. Выбирайте себе компанию по цене, по сервису, который они предоставляют. Ну, как бы одна, одним из важных показателей, на мой взгляд, является как бы, постоянная линия консультации, чтобы вас могли проконсультировать по работе с облаком. Изначально необходимо его настроить. То есть вы, когда подключаетесь, звоните, у вас будет персональный менеджер или не персональный, и он вам помогает, первоначально все это облако вместе с вами настраивает. Вот, значит, здесь стоит у нас в этом облаке только программа 8.3, новая редакция. Здесь вот эта информационная база, это просто демо-версия. И вот как бы основная рабочая база. Здесь находятся взаимозависимые юрлица, поэтому мы решили их сделать в одной информационной базе. Что, на наш взгляд, является очень удобным. Сейчас я вам открою меню «Главное» и покажу. Вот здесь организации. И здесь находятся 4 организации. Будет пятая там открываться, добавим сюда пятую. То есть и здесь мы работаем. Закрываю облако. Сейчас еще чуть позже другое покажу. Что я хотела сказать по поводу цен. Цены на облако немножечко различаются. Начинаются, вот я самую низкую цену нашла, сейчас вам покажу сайт компании, от 700 рублей в месяц. И где-то до 1300 рублей в месяц стоит вот аренда облака на вход для одного пользователя. Что это значит для одного пользователя? Это значит то, что одновременно с базами может работать только один человек. Если у вас есть несколько сотрудников, которые работают с информационной базой, то они между собой должны договариваться, в какое время кто будет подключаться. Иначе, если один работает, другой подключиться не сможет. Если у вас очень большая компания, и есть необходимость, чтобы два сотрудника одновременно работали, и каждый выполняет свою работу, то тогда у вас будет удорожание стоимости аренды, и вам тогда нужно будет запросить, чтобы вам сделали два Вход на двух пользователей в среднем это будет стоить где-то от двух, там, двух с половиной тысяч рублей в месяц. Арендную плату можно платить ежемесячно. Можно попросить, чтобы вам выставили счет за квартал, оплатить а сразу за квартал. Можно оплатить за год. Это уже ваше желание, как вы решите, так вы и будете платить. Еще, пока закрывая это облако, хотела сказать, что многие компании предоставляют тестовый режим. Для работы в облаке. Этот тестовый режим может быть от 5 дней до 14. Я сейчас еще открыла вход в личный кабинет другого облака. Вот он здесь сайт написан. Название сайта, если интересно, запоминайте себе, переписывайте. Вот их контактный телефон. И вот то, что касается тарифов. Вы видите, тарифы начинаются от 700 рублей. Здесь работа в 1С через браузер или тонкий клиент. 1С бухгалтерия проф, управление торговлей, управление небольшой фирмой, зарплатой, управление персоналом. Здесь расписывается, какие базы можно себе выбрать. И здесь вот... Тариф оптимальный, 1020 рублей в месяц. Ну и здесь вот тоже идет как бы э, подробно все это расписывается. И вот здесь, видите, предоставляется возможность пользоваться 14 дней бесплатно. То есть вы можете изъявить намерение о желании, что вы хотите попробовать работу в облаке. Ничего не платите, вам дают 14 дней, и вы пользуетесь программой. Если вас все устраивает, если у вас устраивает сервис, то вы уже тогда оплачиваете свой счет. Это очень удобно. Попробовать потестировать. Также, когда вы работаете с облаком, вам компания еще дает возможность зарегистрироваться на вам присваивается лицензионный номер вашей программы. Он как бы временный, он действует до тех пор, пока вы пользуетесь арендой. И после того, как вам присваивается регистрационный номер, вы регистрируетесь, ну, это уже самостоятельно, ну, вам могут менеджеры помочь, вы регистрируетесь на сайте its.1s.ru, заходите вот в личный кабинет и можете пользоваться э, вот ИТС-сопровождением. Здесь много всякой полезной информации, здесь есть новости которые можно почитать, их очень много, вот все новости, если сюда нажать, можно там подписаться, даже было на рассылку, вот видите, тут по годам эти новости складываются, здесь есть книги и периодика, всякие тоже разные полезные статьи, календарь бухгалтера, ну в общем здесь много чего интересного, и вы можете пользоваться вот этим сайтом как дополнительным таким информационным ресурсом в помощь бухгалтеру. Хочу заметить то, что если вы себе покупаете домой или в офис 1С бухгалтерию профессиональную версию, вот это ИТС-сопровождение вам оно не будет бесплатным. Вам еще придется дополнительно платить за это ИТС-сопровождение. Отказаться от него можно, но тогда в это же ИТС-сопровождение еще входят новые релизы для вашей программы. Если вы отказываетесь от этого ИТС-сопровождения, у вас просто не будет обновляться программа 1С, и в какой-то момент наступит такой период, что выйдут новые отчеты, выйдут новые бланки, а этот момент практически у нас наступает каждый квартал, и вы не сможете заполнить обновленный отчет. Поэтому это еще дополнительный расход, который тоже стоит немалых денег. Вот, поэтому, на мой взгляд, работа в облаке очень удобна. И еще что, последнее хочу сказать. В любой момент, вот, предположим, вы работаете в облаке, оплатили аренду за какой-то период, три месяца, шесть работаете, и в какой-то момент вы принимаете в организации управленческое решение – что такое, что вы будете себе все-таки покупать программу в офис или домой. То есть вы тогда просто делаете резервную копию, вам даже ее, в принципе, и делать не надо, она делается в автоматическом режиме. Но в любом случае вы узнаете, как ее скачать с вашего облака, скачиваете себе резервную копию, устанавливаете программу на свой компьютер, который вы купили, или на компьютер в офисе.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 это подписаться на канал, поставить лайк или поделиться видео с друзьями. Всем пока!